Несколько лет назад, когда я еще жил с родителями, я жил в комнате рядом с младшими сестрами. Иногда во время сна меня будил звук, будто кто-то входит в мою комнату. Когда я открывал глаза, то видел, как моя четырехлетняя сестра молча смотрит на меня. Поняв, что это всего лишь она, я поднимался и вел ее обратно в постель. Я был не единственным членом семьи, с которым это случалось, а утром моя сестра ничего не помнила. Чаще всего мы находили ее у лестницы по пути в ванную. Мои родители боялись, что она упадет, и поэтому поставили перед лестницей детскую калитку. Помню, как-то раз она стояла перед воротами, а когда я подошел, то начала медленно указывать вниз по лестнице. Слегка испугавшись, я просто тихо отвел ее обратно в комнату. Только когда наступало лето, и я ложился спать позже, я иногда слышал, как она разговаривает сама с собой ранним утром. Раньше я думал, что это было смешно, но иногда это звучало так, как будто более низкий голос ей отвечал. Я был слишком труслив, чтобы хоть раз проверить, поэтому ложился спать и старался не думать об этом. К счастью, когда ей исполнилось пять лет, она выросла из этого, и мы больше никогда не видели ее гуляющей по дому. Я до сих пор удивляюсь, почему это всегда выглядело, как будто она пытается заставить кого-то из нас провести ее вниз». Ева всегда лгала. С самого начала было очевидно, что она была навязчивой лгуней. Она всегда расскажет несколько нелепых историй, если у нее будет такая возможность. Это было не из злого умысла. Скорее всего, она просто не могла удержаться. Ее ложь была слишком нелепой и сюрреалистичной, чтобы другие воспринимали ее всерьез. Не помогло и то, что она была очень молода. В ее возрасте мы отвергали эти заявления как продукты воображения четырехлетнего ребенка. Из-за этого мы не верили ни одному ее слову. Мы не поверили, когда она сказала, что ее младшая сестра по ночам превращается в кошку и мурлычет на нее. Мы не поверили ей, когда она сказала, что учитель является тайным инопланетным роботом. А когда она сказала, что лучшая подруга хочет поиграть с ней под кроватью, то снова отмахнулись. Мы действительно должны были отнестись к этому серьезнее, но к тому времени, когда мы нашли ее кровать пустой в то утро, было уже слишком поздно. Я переехал в старый фермерский дом в октябре 2015 года. Он сохранил свой внешний вид с самого начала. Плоть до бордовых сердечек и яблочных бордюр в середине стен. Дом стоит на паре акров земли, но до ближайшего соседа можно дойти пешком. Большие деревья, большие кусты. Люблю все это. Но в последнее время я замечаю странные вещи. Например, что ни в одном из шкафов нет дверей. И как я внезапно просыпаюсь, только начиная засыпать. Как я устал, несмотря на то, что уже в девять вечера лежу в постели, всем утра едва могу встать. Другая реально пугающая вещь — это исчезновение моих котов. И ни один из койотов, слышимых ночью, не приближается к дому. Даже несмотря на то, что я оставил мусорный мешок на улице. Но самое главное, что я заметил в последнее время, это постоянно открытый люк на чердак. Хотя раньше он был забит гвоздями. Мой сын пропал две недели назад. Как хорошие родители, я сразу же подал заявление в полицию. Я участвовал в поисках и был убит горем, когда они не смогли найти никаких его следов. Я сдался, я попросил копов сдаться тоже. Я сказал, что это безнадежно. Они не сдались. Неделю назад два офицера полиции с торжествующими улыбками на лице появились у моей двери. А перед ними, неожиданно, стоял мой сын. Они сказали, что нашли его блуждающим в лесу за городом. Он выглядел гораздо хуже, потрепанным, но в основном невредимым. Они оставили его со мной и вернулись в участок. Он не мой сын. Он выглядел как мой сын, говорил как мой сын и даже вел себя как мой сын. Он поселился у меня. Пожалуйста, поверьте мне, он не мой сын. С тех пор я каждую ночь просыпаюсь в холодном поту. Я всегда вижу его в дверях своей комнаты. Его тело вырисовывается в ночном свете позади него. Он всегда уходит, как только я просыпаюсь. Пожалуйста, вы должны поверить мне, кем бы он ни был, это не мой сын. Почему я кажусь таким уверенным? Потому что две недели назад я убил своего сына и похоронил его в лесу.